Привет всем! Это видео о том как восстановить несохраненный, поврежденный или утерянный документ Microsoft Word, таблицу Microsoft Excel или презентацию PowerPoint. Данное видео будет полезным в случае, если вы случайно закрыли документ и забыли выполнить его сохранение. Программа потерпела сбой или отключилось питание ноутбука, прежде чем документ, над которым вы работали, был сохранен. Или вы столкнулись с ошибкой открытия файла документа, таблицы или презентации. Способы восстановления документов я продемонстрирую на Microsoft Word, но для Excel и PowerPoint они будут идентичными. Многие знают, что любая из программ пакета Microsoft Office в случае ее внезапного закрытия предложит восстановить исходный документ или автосохраненную версию файла. Такой файл автоматически откроется в области задач восстановления документа при следующем запуске программы. Для восстановления такого файла достаточно щелкнуть стрелку рядом с восстановленным файлом в области задач восстановления документа и выбрать команду ⁇ Открыть ⁇ или ⁇ Сохранить ⁇ или просто кликнуть на нем. Но данный способ актуален только в случае неожиданного закрытия программы пакета Microsoft Office, например, в результате внезапного отключения ПК или электричества. Обратите внимание, Word, Excel или PowerPoint Предлагают восстановить файлы только при первом перезапуске после аварийного завершения. То есть, если вы открыли Word, закрыли, а с этим снова решите его открыть, то предлагать он вам уже ничего не будет. Поэтому рекомендую при первом же запуске сохранить все, что требуется для дальнейшей работы. Что же делать, если вы закрыли документ, не сохранив его? Например, у меня есть документ, с которым я работал. Закрываю его. На запрос «Хочу ли я сохранить изменения» как бы случайно нажимаю «Не сохранять». После этого, понимая, что ошибся, открываю свой документ снова и вижу, что внесенные в него изменения пропали. Чтобы восстановить их, перехожу во вкладку «Файл», «Сведения», нахожу подраздел «Управление документом», «Управление книгой в Excel» или «Управление презентацией в PowerPoint» вижу, что версия моего документа, которая была закрыта без сохранения, отображается в нем. Если в списке несколько элементов и вы не знаете, какой из них стоит сохранить, обратите внимание на дату и время создания автоматически сохраненных документов. Это поможет вам понять, какой из файлов следует восстановить. Если вы видите несколько версий одного и того же файла, вероятно, имеет смысл открыть наиболее позднюю из них, так как она содержит последние изменения. Кликаю на ней и вижу, что это именно та несохраненная версия документа. Нажимаю Восстановить. ОК. Okay. Несохраненный ранее документ таблица Excel или презентация PowerPoint восстановлен. Только имейте в виду: для того чтобы иметь возможность восстанавливать несохраненные документы, необходимо, чтобы в самой программе были осуществлены настройки автосохранения. По умолчанию, они активированы во всех программах пакета Microsoft Office. Чтобы проверить их, перейдите в файл, параметры, сохранение. Убедитесь, что в подразделе сохранения документов стоят галочки напротив пунктов Сохранять последнюю автосохраненную версию при закрытии без сохранения ⁇ Автосохранение каждое. Тут по умолчанию обычно установлено 10 минут. Рекомендую поставить минимальное значение 1 минуту. Если же во время работы с документом, таблицей или презентацией ваш компьютер выключился или перезагрузился по какой-то причине, или при первом открытии документа Вами не был восстановлен предлагаемый программой документ, а после повторного открытия предложения восстановить его уже нет. А в разделе Управления документом, книгой или презентацией не отображается необходимая версия автосохраненного или несохраненного файла, то существует еще один способ его возможного восстановления. Для этого. Перейдите в файл. Параметры. Сохранение. В разделе Сохранение документов книг или презентаций находим пункт Каталог данных для автовосстановления. В указанную папку сохраняются все автосохраненные файлы открытого приложения. Перейдем в нее. Для этого копируем путь к папке и вставляем его в файловый менеджер Windows. В открытой папке хранятся все копии файлов, которые созданы в результате автосохранения. В их названии присутствует слово «AutoSaved» или "автосохраненный", а также копии несохраненных файлов. В их названии присутствует слово "unsaved" или "несохраненный". Найти нужные можно по названию и дате изменения. Открыть такие несохраненные или автосохраненные файлы можно с помощью той программы, с помощью которой они были созданы. Word, Excel или PowerPoint. Откроем последнюю автосохраненную копию нашего файла. Восстановить. OK. Файл восстановлен. Если в каталоге данных для автовосстановления Вами не были обнаружены необходимые файлы несохраненного или автосохраненного документа, таблицы или презентации, то можно также попробовать их восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Вы их можете не обнаружить в указанной папке в связи с тем, что файл автосохранения или копия несохраненного документа были созданы давно или сама программа уже могла их удалить. Чтобы восстановить их, запустите Hetman Partition Recovery. Просканируйте с его помощью диск, на котором расположен каталог данных для автовосстановления. По умолчанию это диск C. Если в результате быстрого сканирования необходимые файлы в папке назначения обнаружены не будут. Проанализируйте ваш диск с помощью полного анализа. После окончания анализа, выберите поиск файла, кликнув на соответствующие иконки меню программы. Осуществите поиск необходимых файлов по их расширению. При этом учитывайте, что файлы автосохранения и копии несохраненных файлов имеют расширение для Word – ASD, для Excel – XLSB, для PowerPoint – PPT. Данные расширения будут в описании к видео. Выберите нужные файлы и занесите их в список восстановления. После этого нажмите «Восстановить» и укажите параметры восстановления. Готово. • Файлы восстановлены • После этого можно открыть их и посмотреть, есть ли среди них те, которые необходимо было восстановить. • Если в результате сбоя в работе ПК или после восстановления с Hetman Partition Recovery ваш документ, таблица или презентация повреждены, а при его открытии вы сталкиваетесь с ошибкой, то восстановить его можно следующим образом. • Запустите саму программу пакета Microsoft Office, в нашем случае – Word. Открыть другие документы. Обзор. В всплывающем меню справа строки выбор файла выберите восстановление текста из любого файла. Выберите поврежденный файл. Из всплывающего меню ниже выберите Открыть и восстановить. Сохраните восстановленный файл в удобное место. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях, ни один не останется без ответа. Всем спасибо за просмотр, удачи!